Мы видим, что это звонок из Омской области. Кстати, это видеозвонок. И вот девушка, которая хочет задать вопрос. И видно, что это звонок про дороги. Итак, давайте послушаем, Может, что пожалуйста? она хочет спросить. Да, пожалуйста. Нет, про дороги, да, значит, без разогрева мы с вами сегодня будем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я представляю граждан Омской области. Омска, И у нас проблема, вопрос такой. Один из немаловажных это наши дороги. Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии. Яма на яме. У нас машины ломаются. Колеса отваливаются. Власть никак не реагирует на наши проблемы, э, просьбы. Мы устраиваем акции, петиции. Все, Власть мимо все проходит. У нас нет ни дорог для граждан, ни велодорожек. Вырубаются деревья, грязь. Это центр города, вот метро долгожданное, которое ждет весь город, которое просто не строится. Нам говорят, что когда-нибудь оно построится. Владимир Владимирович, у города Омска предстоит скоро трехсотлетие, это знаменательная дата. Все граждане надеются, что хотя бы к этому празднику наш город будет благоухать с дорогами в зелени. О чем мы очень просим. Спасибо. Как, да, как, как вас зовут? Она меня слышит? Да, она вас слышит. А, Может, Меня да. зовут Екатерина. Да, Катя. А, проблема действительно обострилась, как ни странно, потому что некоторое время назад мы создали региональные дорожные фонды, и направляем туда значительное количество ресурсов. Но а, вот в последнее время я вчера смотрел э, вопросы, вчера целый день этим занимался. Действительно, по дорогам в этом году, очень, по состоянию дорог очень много вопросов. И, видимо, не случайно, потому что, когда я увидел структуру вопросов и что дорожная тема занимает там очень большое, значительное место, обеспокоенность а у людей большая и не только в Омской области, в Омске, но и в других регионах Российской Федерации, посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды, и выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но… Очень много средств уходят нецелевым образом на другие решения на других задач. И в этой связи мы с правительством еще подумаем, но я считаю, что, конечно, надо будет первое окрасить расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда возражали руководители регионов Российской Федерации. Ну, потому что этот был для них и является до сих пор, до сих пор определенным ну, загашником, что ли, из которого можно взять средства на другие цели. Потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт. Тем более, что на капитальный ремонт из дорожных фондов расходуется не больше, чем 10% сегодня. На первое. Но второе, что можно сделать оперативно и дополнительно. В этом году принято решение увеличить акцизы на моторное топливо на 2 рубля, но Минфин… Изначально мы планировали, что все эти деньги пойдут как раз в региональные дорожные фонды, но Минфин сейчас вот стало известно в силу известных сложностей с бюджетом, а Минфину тоже нелегко приходится, чтобы сбалансировать бюджет, об этом мы еще поговорим. Планирует забрать эти два рубля в федеральный бюджет. Думаю, что здесь нужно найти компромисс и как минимум 1 рубль все таки оставить в дорожных фондах регионов Российской Федерации. Это примерно, примерно около 40 миллиардов рублей. И, и в целом это, надеюсь, повлияет на качество дорог. Но что касается Омска, то, конечно... Конечно, нужно к 300-летию привести город в порядок и тем более дорожную сеть. Для этого необходимо и в регионах Российской Федерации переходить на то, что сейчас делается на федеральном уровне. А что? Это имеются в виду так называемые контракты полного цикла. Строительство дорог до их обслуживания и ремонта, так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально. Ну вот для начала, наверное, вот такие меры нужно принять, и, и думаю, что в ближайшее время мы это и сделаем. Возможно, к этой теме мы еще вернемся. Начало положено. Предлагаем переместиться Спасибо. в студию.